я якобы копи люблю, то лучше проплінаю. We'll be right Не я о а ней печально Человек с уставшими плечами Она идет на городу Глазами от а, бессонницы большими Октябрьскую смотрит черноту На последнюю черту Которая сделала чужими I'm Это тоска Come on. В на шее Хоть на рее, ветер, без соленый ветер, геет, место отыскать сумеет. Да И вспыхнет ясно, что с ней цацкаться смешно А дурить опасно Солнце, как кусок карбуза Или блохлой жабы пузо. Ох, паскуда белый свет Даже солнце долго. Только... И берегу по их клету, а по совести схожу у меня.